Ребята, как вам такая модель работать с возражениями? Она, во-первых, немножко отличается в ключе «разберись, пойми, э -э повникай». Во-вторых, здесь мы не боремся, что он мне сказал, а я начинаю ему говорить, что это вот не так. то есть на самом деле очень часто люди возражения говорят в ключе того, что они сомневаются в себе, а их доставали другие консультанты и бывает так, что их кто-то задолбал а, предложениями о сетевом маркетинге и они уже на всякий случай от всех отнекиваются, а, поэтому и, и вы попадаетесь под скажем так под эту же гребенку. Поэтому абсолютно нормально встречать возражения вопрос в том будете ли вы с ними бороться? Или вы будете правильно работать с возражениями так, чтобы человек либо а, увидел ваше предложение по-другому, либо а, вы не тратили на него больше времени. Поэтому а, учитывайте, что возражения – это сигналы, что человек не хочет с вами работать, что вы отвратительно проводите презентацию, и что человеку это не надо, это сигналы. Не надо бороться с людьми и заставлять их думать как-то по-другому. Человек должен думать то, что он думает. И наша задача – просто корректно общаться с ним так, чтобы мы могли до него донести свою мысль, если он готов это услышать. И ваше поведение должно быть всегда достойным. Потому что, когда вы ведете себя достойно, люди вашу работу с возражениями не замечают как борьбу. Они это видят как комфортное продолжение общения. Будьте внимательны. До следующего занятия.